Сколько спите в день? Какой сон? Так, в день я сплю абсолютно по-разному. Я сейчас с картинами со своими. <смех> У меня сон сократился. Ну, наверное, на раз, раз в три в четыре дня. А, эта штучка. У меня сон сократился раз в три в четыре дня, потому что я увлечена картинами.